доброе утро вечер день и ночь не знаю что у вас там тема сегодняшнего видео это гляделка на неделька с 30 по 6 декабря у нас будет энергия события и совет недели по каждому из вариантов выбирайте любой по вашей интуиции только Первый, второй, 3 4 выбирайте любой вариант здравствуйте кто выбрал первый у нас вариант и первый камушек давайте посмотрим энергия на неделе с 30 по 6 декабря, значит, у нас шестерка чаш, девятка мечей, девятка жезлов. Здесь будет какая-то некоторая идиллия у некоторых людей, я бы сказала, даже в таком сочетании. Будут какие-то домашние вопросы, будет теплая некоторая атмосфера. Также здесь может немножечко случиться перегруз у тех людей, кто очень сильно за кого-то боится, либо переживает. Поэтому, в принципе, энергии положительные, но просто некоторые ощущения, и если вы чувствительный человек, у вас могут зародиться какие-то сомнения, какие-то страхи, какая-то вот немножечко подшатнется, некоторая внутренняя стойкость. Но, в принципе, энергия очень сильно благоприятная положительное теплое добрая при этом с теми людьми которые вы будете также разговаривать будет на вас реакция некоторая положительная просто некоторые переживания некоторые какие-то проблемки очень могут как-то подшатнуть эту неделю но в общем плане очень даже неплохая неделя поэтому теплая добрая приятная атмосферная домашняя поэтому давайте дальше события события у нас эм, могут быть связаны с какими-то поездками, перелетами, руманами, всеми делами. Но здесь бы, я бы сказала, больше отметила какие-то рабочие аспекты. Возможно, мужчина очень будет очень много занят некоторые работы. И также э, вы, возможно, с мужчиной будете также заняты работой. Возможно, все в одной УЗИ будете делать. То есть здесь рабочие моменты, какие-то лошадки, некоторые, я бы ск... э, для некоторых будет это испытанием силы воли, если вы не приспособлены к работам либо к каким-то нагрузкам. Поэтому здесь какая-то грузная неделя, но те, кто, в принципе, работает, нагружает себя и в ус не дует, то для тех будет некоторая такая стабильная обыденность, а для тех людей, кто не особо как-то привык, как-то трудиться даже физически, передвигаться, то для тех людей, наоборот, некоторый напряг вот с этой стороны тоже может идти. Возможно, чисто физически будете также напрягаться, либо что-то делать. Поэтому вот здесь чистейшая физика, работа, поездки, передвижение, снабжение, возможно, новая какая-то работа у кого-то, либо какой-то заказ. Поэтому вот такая рабочая атмосфера, энергии хорошие, рабочая, впрягающая атмосфера. И у вас тут интересный советы, Иерофан, Туз Мечей и Туз Туз. Пентакли. Поэтому, дорогие мои, ну, я бы сказала, если у вас есть какие-то инструменты, надо уметь им пользоваться. Поэтому, либо если вы чему-то учитесь, либо чего-то постигаете, то прибегайте к некоторым инструментам, которые у вас, соответственно, есть. Ваши мозги и то, что вам дано, я бы сказала. То есть здесь больше, если вы хотите чего-то усвоить, то вперед с песней. как раз-таки совет некоторого усвоения всего интересного нового, либо усвоения именно новых идей, новых практик для себя это очень будет хорошо и приятно на этой неделе некий такой совет. Если вы уже что-то делаете, то практикуйте, сделайте что-то новенькое, добавьте искру в какие-то свои проекты. Добавьте что-то такое нестандартное, неординарное, к чему вы не привыкли, я бы сказала даже в так, даже именно так, даже пускай здесь иерофант, то есть отходите от обыденности, отходите, но к чему-то новому идите. Поэтому здесь не погрешитесь новыми идеями, либо какими-то советами со стороны, которые, в принципе, под собой практическую основу могут иметь. То есть пробую, вот я не знаю, жвачку вот со вкусом такой, это очень сильно освежает. Вот здесь вот тоже может, кстати, такие советы и проигрываются по отношению к вам. Либо вы можете давать, как некий такой опытный человек, советы другим, и, в принципе, и неплохие. Поэтому но ну, я бы здесь больше опыта. Опыт и практика должны руку, руку об руку тут идти у вас на этой неделе. Поэтому вот такая интересная неделя. Если какие-то шансы, соответственно, не забудьте ими воспользоваться. Потому что либо у кого-то также шансы происходят под боком, уже есть. Либо кто-то их Найдет на этой неделе, поэтому э, спасибо вам то, что досмотрели до конца. Давайте перейдем к другому варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал второй такой интересный вариант? Ну, давайте смотреть. У нас энергия с 30 по 6 декабря. У нас Королева Пентакли, Рыцарь Жезлов и э, Дурак. Соответственно, э, здесь... Э, в прошлой неделе какой-то из вариантов тоже примерно была похожая тематика отдать последнюю рубаху. Здесь не совсем об этом, но также отдать. Возможно, отдаться делу, возможно, отдаться ситуации, возможно, также пустить все на самотек. У некоторых людей кто привык, соответственно, некоторому контролю всему на свете, то здесь могут отпустить себя и попуститься как-то в пляс, потому что у вас еще интересные события просто. Поэтому я бы здесь сказала отпустить узду, отдохнуть, успокоиться, набраться сил, набраться терпения у кого-то. Кто-то захочет чем-то поделиться и даже бездумно поделиться с чем-то. С чем-то и с кем-то. А у кого-то будет вместо, вместо головы у, у, сильные желания к чему-то приблизиться, куда-то пойти, гор совершить. Поэтому я бы здесь сказала, вы можете немного просто отпустить себя и пуститься головой по Европам, в таком даже интересном контексте, даже сколько бы у вас детей, либо сколько обязанностей у вас не было. Вот хочется впуститься во все тяжкие. И здесь может именно отыгрываться это с негативной стороны, но не со всеми, я бы сказала. Поэтому кто-то именно уже привык отдавать, отдавать себя каким-то не знаю, отдаваться делу, отдаваться, допустим, спорту, отдаваться, я бы не сказала человеку, но отдаваться делу больше, чем нежели другим людям. Поэтому вот тут такие энергии, немного бесшабашные, немного бесконтрольные. Но в плане. Вы можете стать, кстати, очень сильно любвеобильным человеком, чемокать всех. Вот всего хотите, все сразу. Каким-то неким таким ребеночком, даже в какой-то степени, можно сказать, можете стать, либо как-то позиционировать себя на следующей неделе. Хочется отпуститься, хочется ни, ничего не держать, а просто рвануть куда-то подальше. Поэтому уже просто, я так понимаю, у кого-то уже новогодние праздники, что ли? Уже в новогодние кто-то праздников просто. Вот такого зачитания энергии. Ну давайте. события у вас очень сильно тоже интересно, связано с другими людьми либо другие люди очень сильно могут повлиять на ваши именно события. Поэтому здесь у нас на события могут повлиять очень умная дама, а возможно, одинокая, либо теплый, интересный молодой человек и может отыгрываться в таком плане, что на этой неделе вы исполните какие-то свои долгожданные желания, хотелочки, вы будете чувствовать себя прям на высоте, возможно, заниматься тем, чем вам хочется, заняться, узнать «отпустила, занялась чем» тем, чем душа радуется, поэтому здесь больше некоторые события и радости, они основаны на ваших предпочтениях жизни. там кто-то любит, не знаю, стирать белье, а кто-то убираться, а кто-то вообще писать стихи. поэтому здесь больше люди будут отдаваться своим хотениям, своим некоторым желаниям, которые, соответственно предполагает какие-то действия, какие-то чувства с вашей стороны, но и при этом э, я не думаю, что без таких радостей жизни вы просто даже в обычной жизни обходитесь и тому подобное. Поэтому вот здесь такие радости жизни собственные ваши. Вот такие интересные события, но они могут связаны с другими людьми, либо другие люди могут влиять на ваше события в жизни. Допустим, кого-то отпустили на шашлыки. Все, погнала, меня отпустили на шашлыки, мой там муж и тому подобное. Вот как-то именно провокация каких-то людей могут способствовать вашим каким-то желаниям. Поэтому, дорогие мои, вот так. А может быть, эти люди будут рядом с вами, когда вы будете что-то делать. Не знаю, что-то что-то подтягивать, что-то, что-то, что-то подтягивать, и что-то где-то подтягиваться даже. А вдруг спорт, жизнь э, любите, и кто-то с вами будет а, на переганке? Поэтому вот здесь вот больше такие обычные радости жизни, которые прису... присущи только вам, как отдельному человеку. Поэтому, в принципе, людей много на раскладах кто-то бегает. Поэтому вот такой момент и есть. Давайте у нас совет, тройка мечей, соответственно, интересно, тройка мечей, четверка жезлов и туз жезлов у нас, соответственно, если у вас как-то как что-то нарушилось, что-то не так, допустим, либо какая-то неделя до этого была сложная, здесь... Если такой момент у кого-то здесь происходит, то есть ну, предыдущая, я так понимаю, неделя, то здесь больше займитесь какими-то некими делами. Посмотрите на ваше желание, посмотрите на ваш дом, на ваш быт, как вы его ведете. Не знаю, купите а, собачку вот в интерьер, купите вот следующий год. Как, какой год у нас следующий? Вот, не знаю, символ года на следующий день, на следующий год. Символ года купите. То есть здесь больше я бы не сказала даваться желанием, но больше от некоторых неприятных мыслей, некоторых огорчений, которые очень сильно кого-то здесь дробят, если вдруг, то больше занимайтесь какими-то проектами, которые вас вдохновляют, которые дарят вам ощущение жизни и ощущение желания, амбиций и тому подобное. То есть больше подогревайте свои амбиции какими-либо проектами и действиями, которые способны именно вас разжечь. У вас такая индивидуальная неделя, все для вас, делайте для вас, делайте для себя, да? Ну, что-то типа такого. Поэтому, если, допустим, огорчений не существует, не присутствует неделя хорошо, то, пожалуйста, не поддавайтесь. Тогда на какие-либо огорчения, на какие-либо тяжелые случаи Отнеситесь к этому более легче, более мудрее, более лучше, нежели там плакать, страдать и все, все выплакалось и все хорошо. Нет, здесь более мудрее, я бы сказала, возможно, просто поделитесь с родным человеком либо с тем, кто с вами проживает каким-то своими такими а, непонятными моментами поэтому но ну, вот здесь стремитесь к новому и посмотрите на новые какие-то возможно просто на желание поплакалась поплакать что ты хочешь шоколадку все шоколадку съела все хорошо либо бананчик поэтому вот здесь я бы сказала больше какой-то такой момент чисто все знаешь для себя я королева я король этого мира все мне вот здесь такая неделя кстати у людей прям очень сильно прослеживается. Поэтому спасибо вам. Давайте перейдем к другому варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал а, третий вариант. Поэтому м, такой интересненький. Давайте посмотрим. Вот такой он каменистый, если кто что не успел. А, энергия с 30 по 6 декабря. У нас тройка Пентакли, шестерка Жезлов и Королева Пентакли. Ну, дорогие мои, вот на коне. Даже если не на коне, ты на коне. Вот, будет, вот некоторое такое ощущение, все я, все я выдержу, все смогу, э, ко всему приду, на, мне, на меня все валятся, но мне по барабану. И вот здесь вот такой мом момент ощущения может присутствовать, то, что вы можете постигнуть все, сделать все, свернуть горы, море по колено и вообще даже по щиколотку, Все, все моря и океаны этого мира не сравнятся с вами, с вашей красотой, с вашей э, жизнью любви. Я бы сказала, вот здесь, вот сами с усами, до, до такой степени, что прям это и в событиях у нас отражается, и в Совете. Поэтому, дорогие мои, хотение все сделать, хотение просто, я бы сказала, даже взвалить на себя в какой-то степени какие-то обязанности, возможно, даже новые долговые, также продемонстрировать какую-то свою победоносность, это вот когда вот этой... Волосы назад это у тех людей, даже если вы мужчина, волосы назад, я крутой, я молодец, я все смогу. И вот здесь вот некоторая такая энергия может постичь вас, постичь и настичь, поэтому... Также некоторое зарабатывание, некоторое учение мож может происходить. То есть вам захочется поэтапно, возможно, что-то идти, поэтапно изучать. взбираться вот на всякие вершины, дабы добиться своих высот и победы, при этом, а, возможно, при этом кого-то обрадовав, либо обрадовав саму, саму себя. Поэтому, дорогие мои, ну, вы это, вы, знаешь, я этого достойна. И вот эта неделя, к, к сожалению для кого-то, для кого-то к счастью, будет в разных ключах от Играться. Давайте же события посмотрим. У нас интересная девятка чаш, как у другого варианта, но у нас тут дьявол и верховная жрица. Дорогие мои, события. Если у вас намечаются праздники, смотрите, что не, не пейте паленую вещь. Не слишком переусердствуйте в еде, потому что переусердствовать, переедать, перепивать, пере что-то делать перья, но при этом, я не знаю, зациклиться на одном и том же, вы тоже, кстати, можете. То есть зациклиться на каких-то своих вещах, на какой-то своей обыденности, просто застопориться и при этом пребывать в какой-то неге вы очень сильно можете. То есть также, возможно вы поддадитесь своим внутренним желаниям, внутренним порывам что-либо сделать. Поэтому вот здесь раскрытие некоторых ваших таких потенциалов тоже, кстати, может присутствовать, если вы достаточно зажатый человек. Но если вы очень сильно сильный сам по себе человека молниеносный и ваша вот эта вот энергия этой недели я все смогу я все все сумею для вас обыденностью то вы можете немножечко зазнаться и немножечко пойти совсем не тем путем поэтому дорогие мои вот это вот немножечко идти по грани на этой неделе вы можете Идя на какие-то свои некоторые провокации, либо на провокации тоже других людей. То есть здесь вы можете также загнать себя в некоторые ловушки. Но если в принципе все в меру и все нормально, то в принципе я бы не сказала, что здесь это как-то критично. Но здесь прям на лезвие и ножа ходите, либо как-то, возможно, какими-то даже видами спорта заниматься какими-то адреналин, которые приносят. То есть вот здесь больше какой-то такой на грани. Вот, возможно некоторые у грани для вас это вот, знаете, как у серфингистов там. В одном фильме было то, что ему нравилось, когда он покорял большие волны, там, с метражом э, большим. И то есть ему нравится некоторое ощущение адреналина и на грани, и он этим живет. Поэтому если, в принципе, вы такой человек, то смотрите. Но если для вас адреналина что-то за грань и что-то именно э, поддаваться своим каким-то порывам и желаниям для вас это новшество, то смотрите, тогда для вас это... Э, эти события проиграются более бурно, нежели для очень экстремальных людей, либо не боящихся ничего. То есть, вот смотрите, может и так, и так отыграться, смотря какой, конечно, вы человек. А, совет. Совет. А, давайте у нас а, колесница, тройка мечей и страшный суд. Дорогие мои, ну, в принципе, в принципе давайте, если у вас какие-то вещи, которые вас дробят, теребоньку, давайте решать. То есть если есть какие-то неприятности, есть какие-то вещи, то пожалуйста, э не предоставьте им внимание, а решите их. Сделайте какой-то некий выбор для себя. Покончите с прошлым, если с ним надо покончить, и оно вас гложит. То есть здесь двигайтесь дальше, двигайтесь вперед, Но не нарывайтесь на что-либо, не зазнавайтесь. То есть здесь соблюдайте некоторую дистанцию, держите в уздах себя. Не жизнь, а себя в уздах. Жизнь держать никто не может, и даже никому это особо не подвластно. Давайте с, не спорить. И, и я в некотором таком не физическом плане. Но все же, то есть и, и, и если какие-то вас какие-то вещи, пожалуйста, что-то с ними надо решать и что-то с ними надо делать. Но так вам надо двигаться, идти, э, модернизироваться, сделать большие скачки для себя, больших проектов, возможно, также посмотреть и рассмотреть. Э, но не надо зазнаваться, не надо нарушать какие-то чужие и даже другие границы. То есть вы можете свою энергию смести, конечно, добившись цели, но возможно сделать кому-то рядышком больно. Настолько, что вы даже этого не заметите. То есть, вот смотрите, вот здесь вот как, какая-то вот, вот, все серфингисты на этой, на этом варианте у нас прям. Все, пока покорение всего и вся. Поэтому я желаю вам покорить вершину, но не сделать, не надо никому не делать больно при этом. Поэтому спасибо вам и давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал четвертый такой интересный голубой вариант. Давайте посмотрим. С 30 по 6 декабря. Энергия, события, совет. Энергия это недели у нас семерка мечей, мир и двоечка мечей. Дорогие мои, ну по, по такому сочетанию карт я бы сказала, что здесь может отыгрываться какое-то ну, не, не, не ностальгическое, а что-то из ряда того, что не подходи ко мне. Не подходи ко мне, не, я вот хочу побыть одна, либо я хочу побыть один. Также, возможно, много мыслей и много какой-то идеи вы можете, кстати, постичь на следующей неделе. Много много идей может прийти на разные темы. Также вы, возможно, хотите от кого-то абстрагироваться, либо с кем-то просто жить мирно. Также я бы сказала, что здесь очень много идей, мыслей и предположений по всяким фронтам. Вот знаете, для тех людей, кто привык быть в одиночестве, да, допустим, для тех людей это будет нормальной неделю, их, их такой обыденностью. Но для тех, кто не привык, для некоторых будет это некоторым испытанием, но люди будут хотеть, возможно, просто абстрагироваться от всех, просто побыть в одиночестве, немножко в замкнутом пространстве. Либо выйти куда-то из замкнутого пространства, но при этом не сказать никому. То есть вот здесь какая-то какая хитринка, какая-то именно какие-то некие идеи могут присутствовать в вашей голове, то, что захочется что-то сделать, не сказав никому, не поделившись. Вот что-то вот выпить кофе и все, и чтобы вот отстали все от, от меня черемушка. Поэтому, дорогие мои, вот, вот такая некоторая такое абстрагирование от всех, от всего, что-то сделать, но при этом кому-то не сказать, куда-то пойти, возможно, в одиночество, либо какие-то мысли, планы могут кроиться в вашей голове. То есть вы будете мыслить, вы будете что-то планировать, но я бы сказала, в некоторой такой... Ситуации, которые ни влево, ни вра... ни вправо, ни в шаг и ни в назад. Возможно, некоторые планы могут, кстати, проигрываться. Поэтому вот здесь больше какое-то абстрагирование, некоторое, в некотором случае ощущение одиночества, но при этом ваша голова прям будет полным ходом работать, в принципе, что одиночество особо не заметите. Поэтому вот здесь некоторые идеи, если вы, если вы мыслитель, если вы деятель очень, либо философ очень хорош, хорошая неделя для таких людей, кто именно деятель в физическом плане, то здесь я бы сказала, что люди будут абстрагироваться от всего, и надо просто мне побыть, побыть одному, либо подумать, либо... Пожалуйста, вот я хочу вот это это сделать. Возможно, какой-то план кого-то обхитрить, обдурить тоже здесь у людей именно с вашей стороны тоже может происходить. Возможно, вокруг вас тоже, не исключаю даже и такой момент, какие-то хитрости, да. Ну, я бы не сказала, что это прям хитрости и коварство вокруг вас. Возможно, вы просто будете думать о, о чьем-то коварстве и хитрости тоже не исключая, но больше все-таки здесь я предполагаю, что люди сами такие такие может вещи продумывают в своей голове, поэтому вариант, но не исключаю и наоборот, все равно. Давайте у нас события недели. У нас пятерка пентаклей девятка пентаклей и рыцарь мечей. Давайте, дорогие мои, можем здесь поругаться со всеми и подряд. И не только из-за того, что кто-то не прав, а из-за денег, из-за того, что кто-то что-то имеет и кто-то что-то не хранит. Либо ты я с тобой, а ты меня не замечаешь. То есть здесь может именно какие-то клоки, какие-то склоки, какие-то долги, погашение долгов, погашение всяких обязанностей. Но они тогда будут даваться очень сильно сложно. То есть, возможно, какие-то также сильные траты, либо кому-то придется отдать деньги. Но здесь денежно-финансовые вопросы и какие-то стычки, какие-то неурядицы. Если у вас все хорошо, я надеюсь, это ничего не отыграется. Поэтому, возможно, какое-то нарушение баланса ваших денег, либо, не знаю, карточка заблокировалась вдруг. То есть, вот какие-то такие, какие-то неурядицы связаны с финансами, бизнесом. А, возможно, бизнесом. Я здесь не совсем об этом хотела бы сказать. Чисто о деньгах. Но и также какие-то неурядицы и межличностные тоже может и на такой основе происходить. Кто-то что-то не досчитал, а потом кто-то на кого-то... Кот, Ва... Кот Васька на собаку Зинку взорвался. Поэтому давайте, Зинки и Кольки, давайте все у нас будет хорошо. Поэтому ну вот какие-то такие неурядицы жизненные, какие-то трудности могут присутствовать. Также, если у вас неделя существует на каких-то ограничениях в финансовых средствах, здесь они тоже могут быть. Возможно, некоторые усили усиленные меры а, против а, транжирства и тому подобное. Поэтому вот здесь я бы сказала, некоторые некоторой такой стезе немного сложно, но возможно жить. Поэтому вот здесь вот как-то сложно просто поэтому давайте совет более-менее посмотрим что у нас здесь есть дорогие мои если у вас какие-то проекты более не знаю результативные либо какие-то более рассматривайте проекты либо рассматривайте какие-то для себя совершения которые вы знаете как что-то делать возможно приложите к вашим идеям, к вашим проектам, к вашим делам, к вашим людям некий такой педантизм. Вот здесь я бы немного даже намекнула на какую то педантичности в некоторых вопросах, которые требуют вашего контроля. То есть не упускайте каких-то деталей, не упускайте мелочей, не расфуфыривайтесь на все подряд. То есть сконцентрированно, более-менее грамотно подходите терпеливо к каким-то вещам вашей жизни, которые требуют вашего вмешательства, и ваших движений поэтому вот здесь вот какой-то некоторая грамотность вам нужно в ваших действиях на следующей неделе возможно некоторая скрупулезность не и не спешка ни в коем разе не стоит вам спешить я бы сказала, и распыляться на все подряд. У вас будут какие-то классные шансы, у вас будут возможности на эту неделю. Главное, вот именно, с... главное какой-то некий для себя иметь план, и некоторую вот так Вот я бы здесь намекнула на педантичность и наоборот усиление таких качеств, нежели как распыляться и все подряд делать. Поэтому вот давайте, у вас все получится, у вас все выйдет. Главное, планомерно, тихо, мирно, изучаем, тихо, мирно что-то делаем, тихо, мирно существуем. Ты ствоим друг с другом. Поэтому видим в людях все самое прекрасное, все самое хорошее. Если будем видеть людях, в людях э, демоноидов, значит, демоноидами они, они и будут. Поэтому если вы в людях будете видеть хорошее, то и, соответственно, такие же качества они могут, кстати, вам показать. Поэтому, дорогие мои, в людях только хорошее, а в делах только практичность. Это ваша некоторое такой жизненная кредо на следующей неделе. Поэтому спасибо вам, то, что досмотрели до конца. Желаю вам всего самого наилучшего. Если хотите знать про карты немножечко больше, либо какую-то личную гляделку, то переходите на бусте, там об этом кое-что есть. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.